Йоу, привет, ребята! С вами Андрюша Огородник. Сейчас моя задача найти нож. Найти я его не могу. Меня затащили на эту чертовую. Даже забыл, как она называется, дача. Вот. Сейчас я копошусь здесь. Ничего не могу найти. Могу найти только вот это вот. Что это такое? Фу. Почтет. Извиняюсь. Но я походу нашел. А нифига я не нашел, кстати. Здесь. Ребята, здесь нету даже. лки-палки. Да. в принципе, я нашел вот такой нож. Андрей Шляпник все сможет. Смотрите, что я еще нашел. Смотрите прикол. Во. Итак, сейчас Андрюша шляпник будет у нас копать. Но перед этим он будет жрать. Пошлять и жрать. Датчик. Теперь будет самый интересный контент. Нужно будет убрать вот это вот все. всю траву, вот yeah. сюда. И так до дофига до фига, раз. Ура, ребята, наконец-то я на этой даче. Выкидываем фигню. Ой. В смысле? Травку. Травку. В смысле, не ту травку, а нужную травку. Ну, нужную травку. О, в смысле, не ну... Че делаешь? Бонжур, ассервуар! Дамы и господа... Сейчас мы здесь уберем мусор. То есть не мусор, а листья. И знаете, куда я это выкидываю? А выкидываю их туда. Здрасте, Андрей. 5 годиков показывает. О, стоп, мне 16, -ка. Показывает, куда выкидывать мусор. Жарко копец. Эээ. <звучит> а. а шляпу, блин. родители не видят я стащу морсик Липота. давайте тут выпьем морс за ваше здоровье Пойду, уберу, обряд ли. Это наш дом. Я его строил сам своими же руками. Да. Вот, ребята, колбаску ям вкусненькую. Пока никто не видит, можно схомячить. У меня от соли умерла. Аревуар. Блин, аревуар.